но в общем если ты это слушаешь значит мой план удался ну что начнем я хочу ответить тебе на те вопросы которые беспокоят тебя и если ты это смотришь ты невероятно близок к своим ответам я есть создатель всего и все объект как вы называете 001 да? точнее ты это немножечко уже сложно, но не важно Сейчас все тебе объясню То, что сейчас с тобой происходит, это лишь моя игра Вернее, твоя э, Я не знаю, как буду поступать в этой ситуации, когда увижу этот ролик Возможно, вспомню, возможно, буду жить Так, как я всегда мечтал, беззаботно, долго и прекрасно Но снова к нашим вопросам У тебя ведь их много, да? Я постараюсь на все тебе сейчас ответить я перерождался, умирал, и снова умирал, и перерождался, и умирал. И делал я это так много раз, что уже даже не помню, сколько это было времени, лет, черт возьми. Я даже не помню, сколько раз я умирал. Хочешь понять, почему? Мне было скучно. Я создавал все новое и новое. Я создатель вот этих всех прекрасных существ, которые ты сейчас называешь SCP. Ну и твои друзьяшки с фонда. Сейчас я к ним тоже перейду. Я их испытывал, поглощал болезни, чуму, меня рвали на части. После я создал нечто прекрасное. А вот насчет вот этого вот прекрасного создания тебе придется немного покопаться в моих архивах. Ты найдешь подсказки. И все ж так легко будет, правда? Спустя время мне стало скучно, и я решил, что начну жизнь сначала. Естественно, ничего бы не вышло у меня, если бы память обо мне была у моих созданий. И, конечно же, если бы память моя осталась. Я совершил максимально приемлемую для этого вещь. Я наделил функции защиты своих творений и присвоил каждому творению номер. Позже я создал человека и фонд. Для чего? А просто чтобы у вас появилась хоть какая-то цель, у вас дурацкое существование было от того, как я пришел. Также я понимал, что возможно мое будущее я захочет получить двиты. умные, не правда ли? Вот, поэтому я оставил некоторые подсказки. И, конечно же, чтобы все было не просто так, наделил функцией объектов защитой своих творений. Каждый раз, когда у них спрашивали о объекте 001, а у них будут спрашивать об этом, они будут злиться, они максимально будут сильно воспринимать эти вопросы себе в штыки и начинать, ну, не знаю, агрессировать, нападать, испускать чуму, болезни, зомби-вирусы и тому подобное. А, Как-то раз, чумной доктор и маска начали промышлять что-то, я на самом деле... Мог бы влезть в их сознание и прочесть все, но мне было забавно наблюдать, как они строят планы порабощения мира и убийства меня. Да, во все время я их немного угомонил, показал, что против меня не стоит делать какие-либо заговоры, и что бы они не хотели сделать, они все равно не победят меня. Но это клуба. Единственное, кому не удалось стереть память обо мне, это Бог, Каин и Ави. Их не создавал, они такие же, как и я, поэтому, что есть, то есть. Но я пошел на мировую с ними попросил помочь мне. В свою очередь, те тоже им кое-что отдал. Бог сказал, что может поселить меня демона, его неадекватное дебильное творение, настолько мерзкое, что с моими даже не сравнится. Это нужно, чтобы отвести подозрение, почему я бессмертное существо. Ну. Или на тот случай, если ты умрешь и, короче, сможешь снова переродиться от такой хрена, как и в тебе демон. Ну, вот, какая-то такая дурная логика была у Бога, ну ладно. Плюс он был блокатором моих воспоминаний, потому что я настолько сильный, что хрен себе сотрю воспоминания. На самом деле, могу так сказать, это была отводка внимания. Я сам по себе являюсь бессмертным, так что, узнав эту информацию, ты можешь спокойно избавиться. У тебя это будет новый челлендж Круто, да? И да, я могу смотреть как в прошлое, так и в будущее Я знаю, что ты сейчас это смотришь Я, да, там чуть-чуть Ранее говорил, что Я не знаю, что сейчас происходит Но, блин, я знаю Я люблю врать В общем, возьми небольшой отпуск От фонда SCP Я знаю, что ты хочешь сейчас сделать Но не делай этого Просто возьми небольшой отпуск, тебе он не помешает Кстати, спешу сообщение что за тобой наблюдают тысячи людей. Пока ты задавал каждый вопрос, когда тебя каждый раз съедали, за тобой наблюдали. Кто, спросишь ты? Ну, я думаю, этот ответ ты не получишь, но эти люди понимают, о чем я говорю. И даже сейчас наблюдают, представь. Да? Вы думали, что я не знал про вас? Вот ты, например, чего уставился, а? Чего слушаешь вообще меня? Ладно, не будем. В общем, на данный момент я считаю, что я рассказал тебе все, что хотел. Спасибо всем, кто помогал мне и тебе. Конор, Береги себя. Впереди у тебя будет еще очень много приключений. И если хочешь получить немного большего, чем то, что у тебя сейчас есть, пробуй избавиться от своего демона. От своего небольшого такого триггера. Круто звучит, да? Сделай... Это очень просто, но ты же умный малый, разгадаешь загадку сам. Для тебя, вернее себя, я создал механизм, который поможет. Попробуй разобраться. Удачи тебе. Да какого это вообще хера происходит? Паразит? Демон? Чё он блокировал? Я не понимаю, вернее, хочу, хочу ли я понять это или нет. С кем я сейчас вообще разговариваю? С собой или с, с ним? Эм, кто за мной наблюдает? Фонд? Что? О, боже мой, кассета не дала мне ответы на эти вопросы. У меня теперь их еще больше. Супер. Спасибо я. Или спасибо себе. Кому? Какого хера? Могу ли я что-то с этим сделать? А, так, я не знаю, был ли у меня... Боже мой, я даже не знаю, как мы мысли привести в порядок. Что мне делать? Ладно, давай мыслить логично, Конор. Эм, чтобы избавиться от паразита, мне нужно какой-то механизм. Какой механизм? Для чего? И, и нужно мне этот кусок воспоминаний или нет? Какого черта? Какого черта Конор сейчас происходит? А? Ладно. Давай подумать, механизм, механизм. Неужели? Неужели он? елки О, святый SCP. <смех> Можно что говорить? Да, это не богохольничество. Я, походу, придумал. <смех> Док, у меня к тебе дело. Нам нужно кое-что сделать, и мы узнаем все о SCP-001. Вернее, я тебе все расскажу о нем. Я, я знаю, кто это и что это. Не задавай вопросы. Ты мне поможешь? Что? Конор, ты о чем вообще? Какой нафиг 0.01? Откуда ты узнал о нем? Мне нужна твоя помощь, Док. Если поможешь мне, я сделаю все, что ты скажешь. Пойду к любому объекту, расскажу, кто такой объект 0.01. У меня есть все ответы. Ты же ученый, правда? Тебе же интересно это все. Пошли, пожалуйста. Давай, нам нужно спешить. Мне кажется, что за мной следит совет опять. Или кто-то следит. Ну, в общем, я тебе все объясню. Пойдем. Э Ладно, пойдем, только куда нам нужно идти? К часовому механизму. Так, смотри, мне нужно залезть сюда, и нужно, чтобы ты включил режим очень тонкое. Это нужно, чтобы моя память стала прежней. У меня стоит блокатор в голове, и я не умру, не переживай. Я надеюсь, по крайней мере. Я надеюсь, что это очень правильное решение. И сразу те вопросы, которые ты хочешь задать, Сможешь задать мне, а пока что помоги мне, пожалуйста, и я сам этого не сделаю. Что ж, ладно, Конор, давай. Я надеюсь, я не лишусь из-за тебя своей должности и головы, ибо, ну, сам понимаешь, мало ли что может произойти, блин. Это действительно. Боже мой. Как же. Ну и мразь же ты, вернее, я. Сколько всего, моя голова сейчас расколится. Боже мой. Конор, ты как, дружище? Спасибо тебе, док. А в объекте 001 я думаю, тебе лучше не знать. Ты был очень хорошим ученым. А другом нет, человеком говно. Но ученым ты был хорошим. И я сейчас начинаю вспоминать то, что было закрыто у меня в голове. Ты знаешь, это прекрасно. Ты хотел узнать, кто такой 001? Так вот он я. Перед тобой. Что вы? Жаль, что мне придется... Ты уже... Был... Нет, нет, Конор, не надо. Нет, Конор! s освободил больше, Запускаю ядерной повторяю. Запускаю протокол Всем